Те же самые, да, все? Короче, э, на самом деле и вы, и вы правы. То есть э, все зависит от того, как вы подойдете к этой истории. То есть э, будете ли в эту сторону целенаправленно двигаться и будете иметь смелость э, шаги совершать, да? То есть мне бы сейчас хотелось показать, что э, э, к этой задаче есть несколько путей. То есть э, хорошая новость в том, что эту задачу можно решить.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 Нет, на самом деле этому задача решается двумя этапами. Первое, накопить достаточно денег, которые не заработать простыми способами, то есть какую-то инвестицию. Ну, а, так есть же решение. Давайте подумаем, как же накопить достаточный капитал. То есть мы уже сказали, что о, стандартный путь, когда мы просто покупаем индексы.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 если это реинвест и сложный процент, срабатывает правило сложного процента, да? но при этом чем больше срок, тем выше риски. Ну, по крайней мере, вот у меня ощущение такое, может быть, может быть я вас и не переубедил. То есть я просто как это немного копал в историю, смотрел вообще, что происходило с имуществом в России. И если сейчас в эту тему начать чуть больше погружаться, то название можно поменять. То есть как никогда в жизни не создать себе банкомат финансовой свободы, инвестируя.